Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня у нас очередная дегустация. Будем пробовать э, смесь туран и ландунар урожая 2022 -го года. Э, пару слов для тех, кто не знает, что за сорт такой туран. Дело в том, что э, на территории Республики Беларусь ходят, скажем так, два турана. Один это истинный туран агре э, с темно-окрашенным соком. Второй ходил под Этим именем, под именем Туран, много где распространился, но у него сок белый, и поэтому Тураном быть никак не может. Поскольку пока что не удалось определить, кто же это, назвали его не Туран. Он имеет ранние сроки созревания и достаточно хорошее сахарное накопление. Обычно в начале сентября мы его уже снимаем. И вот в сезоне 2022 года я его смешала с ландонуар как раз таки потому, что они созрели вместе. И как раз их количество хотело на то, чтобы сделать вино отдельным, Потому что, конечно, по возможности... Я стараюсь ну хотя бы попробовать какие-то сорта отдельно, либо в малых смесях, чтобы понимать, как они развиваются. Дегустацию, кстати, этого вина я показывала еще в совсем молодом возрасте, осенью. Ссылочку под видео я вам оставлю. Значит, сейчас первое, что это очень насыщенный цвет. Прям вот он такой темный-темный. Почти, почти фиолетовый вот, в бокале не просвечивается. Это надо светить фонариком, потому что очень плотный цвет. А почему? Это Ландонуар. Ландонуар как раз-таки имеет окрашенный слог. И вот он дает вот эту краску. Вот он такой. Очень темный. Ну, конечно, камера ж не передает все. Даже, я бы сказала, с фиолетовыми оттенками. Ну, это ландонуар дает вот этот цвет. О, запах. запах черных ягод. В принципе, он даже сразу чувствуется. Ну, чуть взболтали бокал. Этот аромат становится сильнее. Надеюсь, вам камера показывает. Обалденные ноги. Тут они все такие очень красивые, очень плотные. Вкус черника. Ну, чернику дает Ландо Нуар. И такие очень интересные тонины. Даже мне кажется, что в молодом возрасте, когда осенью дегустировала, тонины были чуть помягче. А сейчас они так. Серьезно чувствуется, но я вообще противник то не на вине, я не люблю и не понимаю вот эти вина, когда-то они мне нравились, но те вина, которые такие вот сухие-сухие, которые прямо стягивают весь рот, которые ощущение, что ты наелся или зеленой хурмы, или пополоскал рот отваром дубовой коры, ну, мне это не нравится. И уже много раз рассказывала, что как-то мы покупали Мальбег из э, Каора. Да, там был тоже приятный черничный аромат, вкус, но танины вот ну, были такие, что ну, вот ощущение, что дубовый корой рот пополоскал. Ну, если мне захочется вот такого, да, я, простите, пойду возьму дубовую кору. И пополучу рот Поэтому я, я не люблю тонины То есть, да, хорошо, когда танины Не чувствуются, но они должны быть мягкие Они должны быть приятные Так вот здесь как раз-таки Ощущение вяжущего вкуса Оно есть, оно чувствуется То, то что тонины присутствуют да, Но вот дубовой коры <laughs> да, или незрелой хурмы, когда у тебя вот так вот <laughs> все стягивает и думаешь, а где моя слюна, и почему у меня так сухо во рту, а вот этого нету. То есть вот танины мягкие и приятные. А я бы сказала, что вино бархатистое и, как мне кажется, что ну, вот кислоты... А здесь как-то вообще нету, оно не плоское, кстати, оно приятное, и как-то я вам рассказывала, что кислотность это вообще то, что вызывает выделение слюны, <laughs> оно есть, да, все это есть, ну, то есть легкая кислотность, она есть, да, вино такое вот, прям, прям бархатное, но... Кислоты нет совсем. И в принципе, в принципе я даже думаю, что можно сюда подмешивать к ним какой-нибудь еще вот, сорт с кислотой. Тут тот же Макузани. Может получиться очень интересное сочетание. Особенно, если оставлять на длительную выдержку. Если пить молодыми, то вот ну, такое очень хорошее сочетание. Потому что вино мягкое. Все, вот его осталось чуть-чуть. Я не показывала, как я наливаю из бутылки, потому что в бутылке оно вообще не разливалось. И здесь стоит такая баночка с притертой крышкой. И вот все последняя баночка. Уже оно, в общем-то, разошлось. И mm -hmm. ну, хранить и пробовать его в динамике, я думаю, что это задача следующих сезонов, потому что... Пока что количество небольшое. И вот это то, что точно можно пить в молодом возрасте, то, что дает приятные вкусные ароматы а в молодом возрасте. То, что опять же не требует каких-то корректировок, не требует длительных выдержек для того, чтобы вино стало мягким, приятным. В то же время потенциал к выдержке здесь есть даже интересно услышала такую гипотезу но честно говоря не знаю, больше нигде как бы ее не встречала не подтверждала что вот если вино вот такого вот очень красище то ему еще надо время чтобы вот там тоже все эти красители улеглись ну, если есть такая возможность, да, можно оставить на время, но, в общем-то, можно выпить и сейчас, повторю, что вот последняя бутылочка остается, дольше мы держать не будем. Легкая, приятная питка, бархатистое вино. С тонким ягодным ароматом, с приятными мягкими танинами. И оба этих сорта, и Нетуран, и Лондонуар и ранние сроки созревания. Даже вот в 2022 году, в таком плохом сезоне, я сейчас точно, конечно, не вспомню, когда мы их сняли, но мне кажется, что это было где-то начало сентября. То есть к этому времени у них уже и фенольная зрелость, и, и все достигается. Что очень хорошо для северного виноделия. Потому что мы успеваем, мы успеваем до дождей, мы, в принципе, всегда успеваем убрать урожай. Да, нам не надо ждать там, октября, еще чего-то, когда уже а, никакие процессы особо не происходят. виноградной Виноградная ягодь, и она уже мало чего успевает набирать. Ну и, в принципе, да, тоже повторю, что у кого-то там более кислотного сюда смело можно добавлять, потому что а, все это будет а, гармонизироваться. Пока оно не плоское, здесь а, всего хватает. А, тем не менее, опять же, я не боюсь кисловатых вин. И посмотрим, может в следующем сезоне вот а, в эту смесь еще попробуем добавить тот же мукузани. И посмотреть, как а, все это себя проявит. Но ну, а на сегодня такая Замечательный дуэт, дающий хорошие, приятные питки вина. И как раз-таки вот, кто любит танины, но ну, <тан танины мягкие, приятные то очень хороший вариант. А, на этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под роликом, нажав кнопку Еще ссылка на первую дегустацию, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!